Ажурный образец для шарфика. Количество петель должно делиться на 5 плюс 2. Я набрала 22 петли и провязала один раппорт в высоту. Теперь начинаем с первого ряда. Первый и второй ряд лицевая вязка. 5 лицевых, 2 накида, 1 лицевая, 3 накида, 1 лицевая, 4 накида, 1 лицевая, 5 накидов, 1 лицевая, дальше в обратном порядке. 4 накида 1 лицевая 3 накида 1 лицевая 2 накида 5 лицевых. Далее 2 накида лицевая 3 накида лицевая 4 накида лицевая. 5 накидов лицевая. Последний лицевой. Четвертый ряд. Провязываем лицевой вязкой. А накиды сбрасываем. Первую петлю снимаем. И вяжем лицевую. Вязкой. Раз, лицевая. Накид скинули. Провязали лицевой получаются такие длинные петли лицевая накиды сбросили лицевая и так до конца ряда пятый и шестой ряд лицевая вязка Ряд вяжем в шахматном порядке, поэтому начинаем с двух накидов. У нас получаются вот такие вот вытянутые петли. Первую петлю снимаем. Далее два накида, лицевая, три накида, лицевая. Четыре накида лицевая, пять накидов лицевая. Далее в обратном порядке. Четыре накида лицевая, три накида лицевая, два накида, пять лицевых. Повторяем два накида. Лицевая, 3 накида лицевая, 4 накида лицевая, 5 накидов лицевая, в обратном порядке 4 накида лицевая, 3 накида лицевая, 2 накида, остальные петли лицевые. Восьмой ряд вяжем лицевыми петлями, а накиды сбрасываем. Девятый ряд повторяем с первого ряда. То есть два ряда лицевой вязкой. И так далее продолжаем.